Здравствуйте, мои разумные друзья! С вами опять снова Сергей Иванов. Как всегда хотел сказать. Сергей Иванов и я продолжаю свою голодовку Samsung. У меня только доброе намерение и я хочу сделать компанию Samsung лучше. Сразу приношу свои извинения. В процессе записи видео я буду кушать. С вашего позволения. Вы не ошиблись. Сегодня июнь. Сегодня, да, сегодня, сейчас. Подтормаживаю. Прямо сейчас июнь месяц 2022 года. И у меня уже более 75 дней голодовки. И вы не аж слышались, я ем воду. 75 дней я ем одну воду. Ежедневно я теряю от 400 до 500 грамм живого Фу. Пока еще веса <Yes. свес> Вот, такие дела Чтобы спасти мою жизнь, ты знаешь, что сделать В описании смотри Вот, смотри в описании Палец этот Значит, почитаю внизу в описании Если ты не знаешь, Впереди на социальные сети, другие там в описании я, е, я есть, я есть. Это то есть как есть. есть. Вот слово есть. Не еду напоминаю. Сегодня ночью, кстати, во сне кушал. Опять проснулся в ужасе. Ну, кто не в курсе, почему я в ужасе просыпаюсь. когда ночью ем, смотрите мои предыдущие видео. Вот, значит, голодовка продолжается, судя по описанию, вы сами в шоке, что за название такое, все смешалось, да, в ну, знаете, да, знаменитую поговорку, кони, люди, да, только здесь немножко по-другому в описании, рассказываю, я обещал говорить правду и только правду, правду и только, сердце нет, правду и только правду, кстати, уже ребра. Ребята, ребра уже торчат, но я продолжаю голодовку. Так, эпопея моя. Значит, сегодня я решил, как вы знаете, меня компания Samsung заблокировала у себя на официальном сайте. Сегодня даже какое-то странное письмо, непонятно откуда пришло на электронную почту, что ваше письмо не доставлено. Какое письмо, что куда? Шаблон Samsung я даже выкладывать не буду, потому ну, скрин. Скрин я сделал, потому что я не понимаю, как к этому отнестись. Что, откуда, куда. Вот. Но я выкладу, выложу, да, кому как нравится, Ух, сейчас меня в комментариях там примут. То, что сейчас расскажу. Значит, я решил написать сотовым оператором которая находится на территории Республики Беларусь. Ну, как вы понимаете, я аж Беларусь. Вот так, да, да, живу в Минске. Я обратился к операторам, у которых я приобретал продукцию компании Samsung. Это NTS и компания у нас бывшая Velcom и теперешняя a 1 Велком, кстати... Мне больше нравился по отношению к своим клиентам. Но сегодня я не буду про это рассказывать. А сниму отдельное, жирное. С головы про жир вспомнилось. Тьфу ты, господи. Не вспоминаю господа в суре. А, видео. Некрасиво вы поступаете с клиентами. Слушайте, я вот смотрю, ну если нет... Альтернативы у капитализма, да, которые, скажем так, инь и янь, да? То капитализм борзеет, вот реально борзе да. Китай далеко, там коммунизм китайский, заметьте, он такой, как это сейчас по-модному, да, называется, транс-коммунистический. Транс вот, значит, рассказываю. Решил и написать э, для начала компанию МТС, обращения. Кто не знает, у нас в Республике Беларусь. Батька, батьке привет, респект и уважуха. Батя, следи за здоровьем своим. Ты, у тебя столько делов, а времени все меньше и меньше. Почему меньше? Потому что человек пожилой, э, а жизнь не бесконечна. Если не доделаешь все, что нужно сделать, уйдешь. Беларусь рас, раскидают, как Украину. Вон что сейчас происходит. А выхода другого нету, ребята. Хотел без политики? Ну, как знаете, поговорку. Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Так, без политики двигаемся дальше. А, Почему я, мы с батькой Лукашенко, давайте по другому. Почему мы с Александром Григорьевичем Лукашенко на ты? Смотрите на другом канале. Вот там есть политика. Там я вам все подробно расскажу. Это ни в коем случае. А не, не буду. Интрига. Смотрите. Продолжаем. Значит, решила я написать в компанию МТС, так как по закону, по закону о защите прав потребителей имею полное право. В Беларуси у нас этим строго. Человек обращается, обязан в течение 15 дней дать ответ. Если нет, то на эту фирму ИП, ну, любое юридическое лицо накладывается штраф. Сразу говорю, если вас прокинули не, в течение 15 дней не ответили, даже если вы на 17 дней, это к касается. Ребята, у нас есть такая госструктура, называется Комитет государственного контроля небезопасности КГБ. КГБ у нас тоже есть, тоже респект, работы у них много, у ребят. Вот. Значит, пишите туда и элементарно объясняете что к чему когда пишете поэтому всегда когда отправляете скрины делаете э, в идеале если вопрос очень серьезный, отправляете в письменном виде с уведомлением у вас будет на руках вот это железный аргумент даже в суде особенно если вы судить собираетесь ну, вот. я пока что не собираюсь судиться с компанией samsung пока ждем как отреагирует голодаем и ждем ну, остапа понесло значит я перешел э, на, на официальном сайте компании samsung Фу. компании мтс есть официальная форма обращения про один попозже значит э, захожу туда заполняешь форму понятно что э, многие вещи ты копируешь потому что все заполнять тратишь много времени ребята в мтс 22 год на дворе 21 век понимаете <coughs> копируешь не, ну, вставляется все отправить вот скрин вот вот вот скрин не отправляется кнопочка неактивная. видели сверху написано что ваши э, вы не все поля отметили пытался я набирать вручную опять я не знаю что это за сбой я написал кстати в обращении как я написал я нашел электронный адрес э -э, и пришлось с электронной почты отправлять в электронный адрес на электронный адрес формально по закону вы должны эти обращения принимать у себя на сайте э -э, потому что там вы юридически обосновываете как должно быть обращение выглядеть и так далее и так далее чтобы это был юридический ответ а ответ юридический, полный, правильный ответ с вашей стороны, с которым потом человек может пойти в суд и так далее. На электронную почту, а поверьте, я сталкивался, простые люди, они, которые не сталкивались с такими вещами, они просто пишут то, что как бы думают, да, элементарные вещи, не соблюдая элементарные условия, и их потом отфутболивают по формальным признакам, а вы там не указали адрес там. А у вас только имя, фамилия, имя, отчество нет. Ну, всякие такие. Вот. Почините, пожалуйста. Так, я почему рассказываю? Чего здесь? Он? Лукашенко Александр Григорьевич. <голосить> Батья, респект. А, вот. а, суть такая. Значит, я, когда заполняла кнопкой, неактивно была, да? Когда на нее даже нажимаешь, на неактивно писала в НПС. Вспомнил у меня ситуацию. Значит, кто помнит, ну... Есть такие люди, у которых память короткая. В 2020, 2020 году, когда э, европейские элиты и американские э, руководя манипулируя Бачибесами у нас разносили Беларусь результаты Бачибесов украинских, мы сейчас видим, до чего они довели страну. Обижайтесь на меня, не обижайтесь, ребята. Сила в правде учитесь слушать и говорить правду это очень важно смотрите на другом канале я расскажу почему всего правды. там все это подробно ржу если вы не понимаете на простых вещах элементарных не на философских а вот взял поднял раз разломал вот, смотри видишь это правда значит были моменты, я решил написать в администрацию президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Захожу на официальный сайт, отправить письмо Александру Григорьевичу, президенту Беларуси. Ну, прям как на, на, на сайте Samsung. Значит, первое, что введите свой электронный адрес для обратной связи. Я ввожу свой электронный адрес. Как вы думаете? Что пишет в ответ? Я специально такую паузу делаю. Вот вы сталкивались, писали куда-то, да? вот на официальном сайт. А вот какой ответ на сайте администрации президента прилетал. Ну, не давал заполнить дальше. Понятно, что форму не заполнишь, пока не выполнишь условия, как обычно, да? вы не поверите, ребята? Ваш электронный... У меня скрин где-то есть, но сейчас я его не буду выкладывать. Для этого мне надо будет другое видео. Там было продолжение, поэтому суть в продолжении, а не вот в этой фишке. Ваш электронный адрес неправильный. Я сделал свою электронную почту. Вы знаете, как делать электронную почту? Там. Назвал туда-сюда все, и мне с администрация говорит неправильный ваш адрес. Я думаю, ну может Яндекс не принимает администрация президента взял другой почтовый ящик Google, да? Какой вы думаете ответ? Ваш электронный ящик неправильный. Я, давай, думаю, может я что, когда копировал, может какую букву не, дам, ну бывает такое. Думаю, проверил, все нормально, опять не отправляется, опять другой ящик Mail.ru. опять неправильный электронный адрес. Я думаю, блин, ну реально, ну, в ну, кгб какой у нас крутой, они посмотрят, ну неправильный ты Сергей Иванов адрес сделал. Мы таки, с такими не работаем, нужно сделать правильный. Название электронного адреса, электронного ящика там и так далее, и так далее. вот такие дела. Я, конечно, очень сильно смеялся по этому поводу, но чуть-чуть и потом стоп по этому моменту. Я же человек дотошный, поэтому Сергей Иванов разумный депутат в парламенте голосуй за меня это не политика не реклама просто просто вот продолжаем значит я ж туда дозвонился администрации президента на дворе двадцатый год 10 дней после выборов президенты беларуси Бойня на улице, беспредел БЧБшный, да, вообще что творится, да. Вот. Люди сидят нормально и ждут команды от батьки Лукашенко, что с ними делать. Вот. И тут такое, знаете, отношение, человек написал, а тут, ну, неправильный адрес, извините, не до вас. Это так не должно быть. Вот я позвонил, и то, что мне сказали, у меня вообще волосы дымом. Вот я когда стану депутатом, а все зависит только от вас, Совместно с Комитетом госбезопасности мы разберемся, что это за человек, у меня есть запись, фамилия, отчество, разговора там и так далее, и то, что он ответил мне тогда. Нельзя в такие минуты так себе вести чиновник. Мысли об этом в другом, в политическом канале, там, на другом политическом канале, в другом видео. Поэтому продолжаем. Значит, я нашел адрес электронной почты МТС, отправил туда, надо отдать должное. Очень быстро пришел ответ. Вот. Потом, значит, я начал искать, на, чтобы написать в один а вот в А1 нету формы для официального обращения, отправки, претензии. А претензия и обращение оформляется определенным образом. Компания А1. Понимаете об этом? Вы специально сделали, я так думаю, эту систему, чтобы можно было отфутболивать людей по формальным признакам, не затягивая дело. Я... Скажу так, я немножко в этом разбираюсь. Психологически 90% людей после первой же неудачи они бросают типа, вот у меня не получилось и так далее. На это и рассчитана продажа бракованного товара, скотского отношения к потребителю. Вот поэтому я и затеял голодовку Samsung. Вот поэтому я 75 дней голодаю о том, что мне нравится идея компании Samsung. Я хочу, чтобы эта компания стала первой лучшей в мире. А вот такое отношение не только в компании Samsung, но и к потребителям, как в один конкретно в этой ситуации, оно сводит на нет. Вот это разумное взаимодействие продавца, производителя, бизнесмена и потребителя. Ребята, вы когда в вы один домой приходите, вы, как только из А1 выходите, вы становитесь не продавцами и не бизнесменами. А простыми людьми, потребителями. Особенно у меня умиляют, когда там, вот мне там это, это, начинаешь разбираться, давай посмотрим, как ты работаешь. Ну и смотришь, вот так же работаю. А что ты возмущаешься, я спрашиваю. Если ты такой же, так же относишься, так к тебе назад, жизнь так устроена, но все возвращается, ребята, девчата, женщины. А понимаете в чем дело? Да. Так вот, 2 1. Нет такой формы. Хоть ты в Комитет государственного контроля звонишь, чтобы вот. нахлобучили. Это знак обозначает, что я вытряхиваю дурь и э, нарушение законодательства из различных людей. Ну, не людей, а должностных лиц. Я думаю, прокатит. Вы думаете, вот и я не знаю, это защитная, это защитная реакция организма, когда организм на пределе. Сегодня опять ночью просыпался, потому что сердце останавливалось. Ладно, это не плач, Ярославный, продолжаем дальше. Это кроме того, что сыхал, сголо... поел, потом кое и как уснул, потом это... Вот. Все тяжелее, не знаю, сколько я потянул. Так что подписывайся, узнаешь, чем все закончилось. Вот. Ну, в общем... Нашел я форму, нашел я на через, значит, в поисковике, где можно там расписано на такой-то адрес то-то сделать, а такому-то лицу обратиться, по такому-то вопросу туда обратиться и так далее. То есть тебе нужно скопировать ссылку. А перейти к себе в электронную почту, ну или там автоматически, как настроено, там гаджету или еще написать в произвольной форме, но это, ребята, не обращение и не и не претензия, понимаете, в чем дело? Сделайте просто форму для обращения. Непонятно как, а один. Сходите к МТС, там просто все элементарно для юридических и и физических лиц у вас там куча юристов за что им деньги платить у вас там как когда их видели что в новостях показывали там такие деньги гребете лопатой я не считаю ваши деньги зарабатывайте столько то не только делайте что с вас требует Вон в европах в америках вас так там на место бы закрутили чтобы вы там миллионные штрафы платили за такие вот моменты. не надо так себя вести Продолжаем. Значит, написал. Э, ну, думаю, я ж у себя зашел уже на электронную почту, чтобы время не терять. И смотрю, такая висит штучка такая. Ну, от черновика она спустилась так. Ну, нажимаешь, разворачивается. И висит письмо э, из черновика, кто смотрел видео, помните, в компанию Apple. Тиву-Куку. Думаю, ну прошло же уже там столько времени, да? Попробую я третий раз. Третий раз. То есть, кто не знает, что было первые два раза, смотрите туда. Смотрите, есть видео интересное. А, все, кстати, видео пронумерованы, чтобы можно было понять порядок происходящего. А, значит, ну думаю, Яндекс сейчас скажет, давай, Серега. Тим Кук ждет твоего письма. Ты же не спамер, это же всего лишь третья попытка отправить письмо. <как> Значит, тискаю на кнопку «Отправить» и все. <как> Перешел на другую страницу. Слышу там, что сообщение пришло, захожу Думаю, сейчас проверю, фото что ответил. Ну, МТС сразу ответили, там. Ну, понятно, у них там настроена робот. Вот чем хороша форма обратной связи, я так понимаю, там как-то немножко все быстрее работает. Вот. Ну что, вот скрин. Прочитали внимательно? Яндекс меня. Заблокировал опять и говорит подозрительно, активно все. Ребята, я на этом канале снимать про Яндекс не буду. Я на следующем канале, на другом, где про политику. Ребята, вы определитесь, на чьей вы стороне. У меня такое складывается впечатление, да. Ну, я не буду разворачивать тему, это получится. Что вы все-таки на стороне предателей, понимаете, в чем дело? Не наши вы, не наши Я не спамил Я ничего не нарушал ваших же правил И вы меня тут же баните, заставляете проверять У меня там писем, это специально я создал сайт, почту Она даже называется «Голодовка Samsung" Под конкретно мою голодовку Там минимум писем и отправка там по пальцам там посчитать и вы меня сразу в спамер гоните потому что сам Тим Кок мне поставил спам а про поисковик вот сейчас у нас вы знаете идет спецоперация да? что в поисковике вы выдаете сегодня 22 июня 2022 года. В 1941 году на нас в 4 утра напала вся Европа и США. Кто не знает историю, США спонсировала до определенного момента гитлеровскую Германию, нацистский режим. Плюс вся Европа. Погибла. Убито было, с всякими извращенными методами умерщено 27 миллионов нас советских людей. При этом в Беларуси был убит каждый третий. Каждый третий был убит. И ребенок, и дед, и мать, и старик. И вы в Яндексе, в поиске, когда набираешь эту дату, вы даете в первых строках всякую чушь... Ложь про, про то, что происходило тогда. И неокрепшие умом малоразумно читают и говорят, О, это Сталин виноват, это вот это, это. Сталин виноват. Но это судить не нам, а нашим предкам, которые жили в то время. Мой дед партизан и бабушка. Ну, я говорю про деда Игнатович Николай Петрович, он многое пережил. И его отца с братом на черном воронке увезли в неизвестном направлении навсегда. Но он никогда не него в этом Сталина. Никогда. Фух. Так, <клёх> извините. Сегодня 22 июня, не вспомнить об этом. Нельзя. Вот, на этом я заканчиваю свое видео. Я жду ответа от Мтс от компании 1. Я всего лишь попросил их через своих поставщиков передать ссылку на мое видео в Корею в главный в головной офис президенту компании Samsung в бизнесе немножко разбирается там более тесные связи поэтому если они захотят они смогут передать эту информацию больше мне ничего не надо не надо мне, пожалуйста, компания МТС и один писать чем мы вам можем помочь? вот помогите этим чем мне можно было помочь? компания Самсунг просто в техподдержке просто издевалась надо мной все, все это время на рейках откровенный брак, ну и так далее. Все в первом видео. Смотрите. До встречи!